Черт возьми! Ты сделал меня тараканом! За что? За что? Черт побери! За что? Тадам, друзья! Тадам! У нас сегодня в эфире совершенно новая игрушечка. Да, бродил я по просторам Стима и снова наткнулся, ребятки, на удивительный новый проект, который выйдет в релиз 12 августа. Поэтому, ребятки, смело можно сделать на него рецензию, посмотрев вот этот мой обзорчик на эту замечательную игрушечку под названием Метаморфис, друзья. Метаморфис сегодня у нас в эфире. Это у нас приключенческая головоломочка, в которой нам, ребятки, придется сыграть роль самого обычного человека. Внезапно превратившегося в настоящего э, жука Ну что ж, друзья, начинаем Сегодня у нас в эфире первый взгляд И совершенно новый обзор на возможности и геймплей данной игры Так, ну что, а мы, я так понимаю, оказываемся в какой-то комнате Наш персонаж страдает а, непонятно от чего. Видимо, у него была слишком бурная ночка. Или... Давайте осмотримся, что у нас здесь в комнате так. Нам нужно прочитать эту записочку. Что у нас здесь написано, чтобы прочесть? Нажмите, ага. Уважаемый господин Замза, А ключ в ящике. Замза, значит, меня зовут. Или, может быть, это не меня зовут Замза. В каком еще ящике ключ? Подождите, я еще не осмотрелся как следует. Что это у нас тут такое? Какие-то коробки, сундучок... Это что такое? Типа камин какой-то, да, у нас здесь? Чё, да, почему? А труба не выходит тогда вверх в потолок. Странный на самом деле камин, утюжочек, шкафчик, ребят. Давайте посмотрим, где тут мои ботинки завалялись. А присаживаться ты можешь, родной? Нет, не может присаживаться наш персонаж. Так, что у нас здесь такое? Газетки какие-то, да, вчерашняя пресса. Так, открываем ящик, не видим здесь ничего. Так, а ты присаживаться родной, умеешь? Нет, не умеет наш персонаж присаживаться почему-то. Так, давайте глянем все-таки, что у нас в этом столе. А, скорее всего, в этом столе... У нас есть какой-то ключ. Так, тадам, друзья, бинго, с первого раза я нашел ключ, нифига себе. Берем ключ и выходим тогда, наверное. Что-то, ребятки, у нас с жилищем с нашим стало. Совсем все на пошарпанное. А, так и плачет, ребят, по, этому, по этой комнате серьезный ремонт. Тут даже, ребят, косметического будет недостаточно. Ну что ж, а мы выдвигаемся, идем дальше. Так, взял я ключик и, наверное, надо ей открыть вот эту вот дверь. Так, что у нас здесь That's дальше? Очень странно, говорит наш персонаж. Я много раз бывал у Йозефа, но ни разу не замечал этого коридора. Так, видимо, он появился в процессе. А вот фотографии кажутся очень знакомыми, говорит наш персонаж. Тут, например, что Йозеф, я Макс Якоб в венском, в венском пратере. Какие интересные фотки, так, здесь что за фотка у нас нарисовано, что здесь такое, и зачем ему столько фотографий, ну как зачем, может он коллекционирует эти фотографии, черт возьми, так, Йозеф отлично выглядит на фотографиях, молодой, такой заряженный, позитивный человек, так, это что такое, мы когда-то были совсем молодыми, да, раз, два, а это что, а что с этим парнем, ребята вы только посмотрите, вот что с третьим парнем, я вообще не понимаю, странно, а первые два вроде как на людей похожи, а вот третий явно... Чем-то болеет, да У тебя болезнь какая-то Или ты надел специально маскарадный костюм какой-то Да, интересно, давайте идем дальше Это что такое? Так, первый рабочий день Йозефа э, в банке Какая-то странная фотография, если честно Что-то как-то здесь страннее и страннее все становится Мой первый день в должности продавца Ну это собака, я понимаю А это что за чучело такое? Странно, ребят, очень странно пока что Ну а мы идем дальше Так, знаменитый Ницель Карли... Карли... Карличика Ясненько Какая-то странная гусеница. Ой-ой-ой-ой-ой, как же вас изуродовали? Что у вас с лицами, ребятки? Кто-то, видимо, видимо по постарался с маркерами и подрисовал здесь все это делать. Что-то у нас все потемнело быстренько, резко. Тут вообще непонятно, что происходит Да-да-да, какие-то, ребят, странные рисунки Вот это, например, зачем ему столько фотографий? Это я уже, кажется, читал а, Йозеф забыл свои вещи, так что на борт мы не попали Ага, понятно Ну, только по фотографии ни хрена ничего не понятно Что-то, ребят, вообще все в темноте Какие-то странные, ребят, фотографии у нас пошли Ладно, движемся по коридору дальше Не буду вас томить Здесь вообще полное, ребят, какое-то несовпадение Реальности с действительностью Ну, ладненько, фантазия художника, конечно, она такая А мы идем дальше, так, нам ребятки, я так понимаю, в эту дверь открываем и что мы тут видим? Та-дам! Что это такое? Очень странная комната. Что такое с мебелью? Ну а что с ней такое? Что-то я не понял. Я, похоже, где-то уже примерно такое расположение видел. Да? На мебели. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то как-то все подросло, по-моему, если... Нет, ребят, не подросло или мне кажется? Что-то как-то это... Подождите, я же вроде был побольше немножко. Спускаемся. Что-то какой-то я совсем лилипут. А как на меня посмотреть со стороны? Нет возможности посмотреть на меня со стороны. Да, что, меня уже что-ли жуком сделали? Что, я не могу ничего открывать теперь? Да, друзья, не могу ничего открывать. А прыгать-то хоть я умею? Если я еще промедлю, so... то опоздаю на work. работу. Давай, скорее же бери свой чемодан рабочий. И потащились на работу. Что-то чемодан какой-то здоровый больно. Как, блин, шлакоблочная стена. Так. Я так понимаю, можно подпрыгнуть-то, нет, на чемодан? Нельзя, друзья, как так-то, а? А как же тогда мне сделать? ой ой, ой, ой, ой! Вы видели только, что произошло? Да, ребят, это у нас приключенческая головоломочка, да, под названием метаморф... метаморфозис, да, мы, где мы здесь превращаемся в жука и начинаем странствовать. А события игры начинают происходить в тот самый момент, когда главный герой, человек по имени Грегор, то есть я, превращается в жука. Что случилось и как это произошло, ребятки? Что теперь делать вообще, я не знаю. И главное, почему а, друг главного гер героя был арестован как раз-таки в этот самый момент. А, вот это, ребятки, нам Теперь придется выяснить вместе э, с действиями нашего главного героя. Попробуем иначе, говорит наш персонаж. Так, ну что ж, э, здесь прыгать я вижу, что нельзя. Давайте поднимемся по этой доске. Ой-ой-ой-ой-ой, утюжок то зачем скидывать? утюжок то разобьем мы, наверное. Да, вот она, кроваточка. В окошко, что ли, мне надо вылезти или что? Нет, ребят, надо двигаться дальше. Так, давайте, я понял. Надо прыгать просто-напросто по шкафчикам. Ой-ой-ой, мы даже умеем, ребятки, читать, конечно же. Мы не простая, ребятки, букашка. Мы еще и умеем читать. Так, уважаемый господин Замза, в этот раз расположение. Ключа останется загадкой Добраться до дверной ручки будет непросто Но мы уверены, что вы справитесь Будем надеяться, вы сумеете добраться до башни Ага, принято понять, ребятки а Головоломки начинаются И сейчас мы будем Пробовать голову ломать Так, ну, насколько я помню, по прошлой своей, прошлой своей Локации я находил Ключи вот просто-напросто вот в этих вот Коробочках, да, открываем, закрываем Ничего мы не нашли, так, нижнюю Так, открываем, смотрим Тоже, ребятки, ничего так, еще письмо. Подожди, какое еще письмо? Я что-то немножко упустил. Вот это письмо? Нет, он имел в виду вот это вот письмо. Так, это я уже прочитал. Так, открываем дальше. Ага, почему загадка-то? Вот же ключ. Вот же ключ, черт возьми. А какая загадка может быть? Добраться до... А, чтобы открыть дверь, загадка, наверное, будет, да, у нас? Так, открыть дверь, я не, отсюда не дотянусь, даже до дверной ручки не могу дотянуться. Ха-ха-ха, какой смешной розыгрыш, Йозеф, черт возьми, ты сделал меня тараканом, за что? За что, черт побери, за что? Ну что ж такая жизнь ко мне, такая недобродушная. Не ладненько, давайте попробуем с этой стороны зайдем, это же не так сложно. Вот, ребята, от... да, все, оказывается, ребят, проще парень и репы. А оказалось, не так-то сложно. Так, что это за странный темный коридор? Двери за нами закрылись, мы обратно не можем, нет. Так, ладненько, движемся. Какие здесь угрюмые лица у нас? Ой-ой-ой-ой. С этой стороны тараканы. С этой стороны более-менее. Это зеркальное отображение, нет? Этой стеночки, а той? Да, здесь вроде какой-то таракан, смотрите. Лицо. А, смотрите, как, как оно происходит. Мы когда приближаемся, появляется таракан. Сюда при, при, приближаемся, тоже появляется таракан. Секундочку, издалека вроде бы они нормальные все кажутся. А когда мы подходим к ним в упор, все становятся какими-то странными, ребятки, тараканами. Здесь тоже непонятно что, друзья, офигеть, ну и семейка, куда я попал, черт возьми, мне кажется, что я все меньше и меньше становлюсь, друзья, смотрите, я уже реально до размеров букашки до какой-то превратился, так, это что, сюда можно, нет, проникнуть, нет, нельзя, пока что, ребята, у нас, ой-ой-ой, что это такое? Что тут кто-то... Грибочки уже растут? Ничего себе, тут уже давным-давно, видимо, никто не живет. Вентиляционное отверстие. Где? Подожди, как, как же мне сюда пролезть? А Где ты увидел вентиляционное отверстие? Подожди, подожди. Секундочку. Что-то я как-то... Я, видимо, невнимательный не совсем. Так, ага, вот может быть вот это вентиляционное отверстие он имел в виду. Секундочку. Так. У меня... У меня появились ноги. Не к таким... Знаю, что это звучит нелепо. Но вдруг из-за этого, что я жук... Офигеть, друзья, смотрите У меня появились мои жучьи лапки <свят>, Которыми я могу весело и бодро передвигать Ладно, идем дальше Оказывается, все легко и просто Черт возьми, как здесь темно Может быть мне побыстрее как-то уже передвинуться Так, так, так все очень плохо, друзья, мы превратились в жука, что делать дальше, не знаю, мы все меньше и меньше, друзья, капец, мы реально букашка, нажмите Space, чтобы подпрыгнуть, наконец-то нам дали эту уникальную возможность, надо найти Йозефа, а дальше разберемся, действительно, как же ты с ним болтать-то будешь, букашечка, козявочка, так, мы можем прыгать, друзья, это уже хорошо. Это уже на самом деле радует Так, здесь что у нас такое? А, я не смогу пролезть, если как-нибудь повернуть Но если как-нибудь повернуть Так, как мы, ребят, можем повернуть? Давайте посмотрим Мы в какой-то комнате здесь Посередине есть какой-то, типа Какой-то, не знаю, то ли это механизм То ли это что Жаль, что фонарика у меня нет Так, мы можем подпрыгнуть, это уже хорошо Ой-ой-ой, какая большая коробочка Что здесь на ней написано, непонятно мне Но тут явно изображен какой-то жучок это типа домик для меня, наверное. Так, ладно. А туда мы сможем запрыгнуть? Или как-то надо... -э, давайте попробуем, ребят. Будем импровизировать. Так. Раз. Да. Высоко, кстати, прыгает наш тип. Удерживайте и м -м -м, идите, чтобы вращать предметы. Так, секундочку. Не понял. Как мы, мы можем вращать предметы? А. Ага, просто, ребят, движемся вперед и вращаем. Это типа генератор какой-то, да? Мы вращаем, и у нас поворачиваются эти створки. Да, ребят, вот такая вот головоломочка. Все, стопы нам вот такого вот хватит положения. Я надеюсь, они обратное, в обратное положение не вернутся. Так, ну что ж, первое испытания мы прошли вроде бы как бы нормально, ребят. Голову сильно мы не сломали. Так, так, надо собраться с такой высоты, лучше не падать. Ну, я могу перепрыгнуть, это легко и просто. Раз! Опа! В длину прыжки у этого таракана не совсем, ребят. Обнадеживающие, поэтому нужно быть осторожным. Тут такие дырки, я интересно, могу в них провалиться? В эти дырки. Такие, ребят, большие дырки. Не, в дырке, слава богу, я не могу провалиться, можно по ним спокойно бегать и не париться. Но нужно смотреть под ноги. Так, ну что ж, ребят, надо осмотреться, как-то повыше залезть, что ли. Мы находимся в еще одной комнате. Новая, ребят, локация. Почему-то здесь летают стулья. Я, ребят, что-то не понимаю в этой жизни, или почему здесь летают стулья? Кажется, что-то на столе есть. На каком столе? Вот на том столе. Там вижу утюг. Еще письмо. Где? А, вот на том столе он имеет в виду. Ладненько. Значок колокольчика символизирует новое задание. Нажмите тап для обзора. Ну что ж, давай так и сделаем. Смотрим, ребят. Ага, вот та. Ох, ничего себе мы там наследили. Смотрите, ребят, наш прогресс вот изображается в виде вот этих вот подсвеченных частиц, которые вот там вот мы наследили. Белые пятна. И вот эта вот голова с усами типа, это наш таракан. Ладно, это я принял, понял. Хорошо, мы это как-нибудь переживем. А вот здесь бы надо осмотреться, да, видно, что один глазочек, вот там, вот в ящичке в одном, который должен попасть на нашем пути. И на столе, ребят, еще одно письмо, до которого нам также нужно доползти. Ну что ж, принято понято, давайте продолжать нашу тараканью жизнь. Так, вот по этой балке мы сможем пролезть или же нет? Как-то она сильно уходит вниз. Ну и высотище, конечно, здесь. Я думал, здесь будет немножко по... Uh, высота поменьше, но здесь она очень большая Так, я понял, куда нам надо ползти Нам надо ползти вот туда, да Ай-яй-яй-яй-яй Паркур, ребятки, здесь тоже работает Надо как-то попривыкнуть в высоту, кстати, хорошо тар таракан наш прыгает А вот в длину прыжки у него хреновые Опа, хорошо зацепился Ладненько, лезем дальше так, нажмите Shift, чтобы бежать. Но я уже, в принципе, с шифтом бегаю. Так, а тут мы точно не, при... не перепрыгнем. Надо бы нам, наверное, на другие балки попробовать перебраться. Так, вот давайте сюда сначала попробуем. Раз. Тут вроде бы ничего не обболилось. Так, это мы легко преодолеваем. Вообще никаких проблем. Где-то мы, ребят уже близко. Так, заканчивается у нас доска. Черт, а там у нас пропасть. Просто огроменная пропасть. А вот сюда вот мы можем же перепрыгнуть вот на эту вот доску? Давайте попробуем. Раз. Отлично. Блин, никогда не думал, что тараканам жить так весело, ребят. Реально паркурим просто-напросто от души. Так, а вот здесь как? А вот здесь что-то, ребят, я не пойму. Так, секундочку. Аккуратнее надо. Главное, это не разбиться. Должна же быть где-то какая-то... А вот там что такое? Секунду. А как туда запрыгнуть? Туда же так просто не, до... не запрыгну я, правильно? Так, ладненько, обходим здесь, смотрим. Подождите, подождите. Вот этот стул, он вроде бы кажется высоко, но вроде бы не очень высоко. Вот сюда мы сможем запрыгнуть на эту балку или нет? О, почти. Так, а если с этой стороны? Вот с этой стороны будет, наверное, лучше. Нет, не получается так. А мы же можем ползать по этим штукам, нет? Мы же можем как-то зацепиться, как в прошлый раз за генератор. Ни хрена не получается, друзья. Так, может быть где-то есть внизу какая-то... А, вот сюда же нужно спрыгнуть. Да, вот тут вроде бы не так высоко. Как может показаться на первый момент. Вот тут, в принципе, не так сильно высоко. Давайте попробуем здесь провалиться. Вот в эту вот щелочку. О, пачки, замечательно. Так, лезем дальше. Да, вот тут нас гораздо пони... Ой-ой-ой, чуть не упал. Здесь у нас вроде бы пониже. Так, вот туда мы попадем, нет, на эту балку. Блин, а вот здесь как? Давайте пробовать будем. Вроде бы под нами находится эта балка. Пробуем, ребят, прыгаем. Есть такое дело. Цыпанулись мы как следует... И идем дальше. Что такое, друзья? Нас уменьшили до невероятно мелких размеров, ребятки. Мы, мы превратились в жука и теперь живем э, жучей жизнью. Так, вот сюда вот надо нам. Вот сюда мы уже на другой стул, я так понимаю, перебрались. И теперь мы можем легко и просто добраться до стола. Блин, капец, вроде бы он так близко, а так далеко. Давай, букашечка, ты сможешь. Так, переползаем вот на эту балку теперь. И теперь нам надо как-то уцепиться за нее. Раз. Опа. Вот это, кстати, очень было сложно так, переходим. Вот тут, ребята, надо точно осмотреться. Почти, говорит наш персонаж. Так, заходим сюда, спускаемся. Что мы здесь видим? Осторожно. Получилось. Какая-то монетка. Какая, ребят, большая монета. Что здесь нарисовано на этой монете? По крайней мере, хоть, хотя бы здесь нет тараканов, ребят, изображенных. А то эти тараканы уже везде. Так, липко, фу. Мы куда-то, ребят, мы, похоже, влипли. Эта жидкость поможет мне забраться наверх. Секундочку. Она что, прыгучая или как? Так, давайте попробуем. Раз... Ой, ой, ой, ой, ой, мы как. А, -а, -а, -а теперь наши лапы... А, -а, а, все понял, ребятки. Мы в этой жидкости испачкали свои лапы и теперь мы можем прилипнуть к любой поверхности. Отлично. Вот это, кстати, хорошо. Вот это, вот это приблуда мне нравится, да, бонусная. Так, ладно, давайте пробовать. Вот сюда, попробуем, давайте проползти. И вот по этой вот поверхности сейчас будем, ребят, пробовать карабкаться. Так зацепились на правую кнопочку мыши и поползли. Блин, я, ребят, все-таки не пойму, почему летают стулья. Почему эти стулья, оп, летают, так, ладненько, есть такое дело Идем дальше, там, кстати, еще такая жидкость у нас имеется Но мне кажется, я уже на месте, или мы оттуда приползли, секундочку Мне кажется, что я уже прибыл на место, идем дальше Так, вот там, кстати, есть, э, есть ребятки, какая-то интересная штука, давайте проверим Так, так, так, секундочку Так, в этой жидки, жидкости можно пачкать наши лапы так, давайте попробуем залезть по этой штуке. Да, ребят, можно практически по всем поверхностям ползать. Что здесь такое? Так, мы что-то, ребят, определенно нашли. Как можно с этим взаимодействовать? ой ой ой ой, -ой поломал. Все поломал. Это, ребят, какая-то пасхальная, наверное, штуковина была. И я ее тут раз и поломал просто-напросто. Так, полезли дальше, ребят. В неизведанные уголки. Не, здесь как-то уже стремновато, поэтому, наверное, будем выбираться обратно. Поехали дальше, таракан. У нас есть определенные задачи. Которые нам нужно выполнять. Эти шарики, кстати, можно брать, нет? Эти шарики брать нельзя. Ну, ладно. По крайней мере, мы посмотрели, мы поняли, что здесь делать нечего. Забираемся дальше. Так, цепки лапки наши работают, но здесь какая-то поверхность неудобная. Так, давайте попробуем здесь. Давай, давай, давай, давай, цепляйся. Уже не работает, что ли? Уже, уже иссяк, э, как говорится, эффект этого дела всего. Да, похоже, эффект уже закончился. Тут что такое? Что за клочки паутины? Давайте еще раз попробуем обмакнуть наши лапки и поползем дальше. Черт возьми! Какие здесь здоровые книжки. Как же здесь все... Какое же здесь все, друзья, огромное. Так, так, так. Давайте еще раз обмакнем свои лапы в этой клейкой жидкости. Есть такое дело. Так, вот это я не понимаю. Это вот там жизни мои появились или что это такое? Так, все, прилипаем к, к поверхности и погнали. Так, а, на правую кнопку мыши. Отлично. Вот там вот, ребят, что такое? В левом углу экрана, в нижнем, появились, наверное, мои жизни, я так понимаю. Пока вроде бы все хорошо в этом плане. Так, ой, мы даже еще и следим. Смотрите, смотрите. Мы даже здесь наследили своими грязными лапами Так, идем дальше Так, по этому карандашику По вот этому карандашику Так, звоночек Где-то у нас звоночек, мы, кстати, можем посмотреть Ага, нужно осмотреться здесь Ой, как я, ребят, много там наследил да, я, ребят, уже на месте. Давайте посмотрим, что у нас тут в этом письме написано. Какое оно здоровое. Так, за значок книги указывает документ, который можно про прочесть. Нажмите на таб. Так, смотрим. А, нужно прочесть письмо. Читаем. Уважаемый господин Замза, мы понимаем тяжесть вашего положения и хотим предложить вам возможность поработать в башне. Чтобы начать устройство на работу, ориентируйтесь на а, наш символ. Что за символ? Вот этот символ, который изображен на листочке. Так, принято, понято. Я, в принципе, прочитал. Что дальше? Что такое? Что такое? О, письмо растворяется. Письмо растворяется, и я куда-то, друзья, погружаюсь. Куда меня засосала? Меня засосала опасная трясина, и жизнь моя вечная игра, черт возьми. Куда дальше-то? Мы летим, ребят, в неизвестность. У нас какие-то глюки, или воспоминали, или что-то в этом роде. Да, ну это, я так понимаю, вступление, друзья, игрушечки под названием «Метаморфозис», да, называется эта игрушечка, где нам предстоит играть за жука, нас превратили в жука, или как мы стали жуком, ребят, я вообще без понятия, и вот сейчас вместе с вами попытаемся выяснить этот, этот момент, ну а ты, зритель, сделаешь для себя выводы, стоит ли тебе играть в эту игрушечку или нет, Все специально для тебя, продолжаем, ребят, играть, так... Это у нас какой-то странный водоворот событий. Нам предлагают что, еще попаркурить? Я на самом деле в письме, говорит наш персонаж. Да, мы, ребят, в письме, и нам сейчас надо паркурить, я так понимаю. Так, здесь обычный прыжок или с разбега лучше сделать? Давайте сделаем с разбега. Ой-ой-ой, хорошо прыгнул. Хорошо, будем жить пока что. Так, я тут не, не упаду, нет? А вроде бы нет, пока, пока вроде не падаю. Ой, Ой-ой-ой, какая здесь физика, все летает. Все летает, голос какой-то говорит. Что, откуда они знают мое имя? Не понял. Кто сейчас только что говорил? Кто что сказал сейчас только что? А ну выходи. Покажись. Я хоть на тебя посмотрю. Никто не хочет выходить. Ладно, движемся дальше. Прыжок. Еще прыжок. Отлично. Отлично наш Таракашка справляется со своими обязанностями. Пока что, ребят, все в норме. Так, секундочку. Вот тут, -тут надо... Аккуратнее. Главное это не упасть. Я чувствую, что если я упаду в этот водоворот, то мне хана. Тихо. Кто-то что-то говорит. Кто-то что-то, ребят, говорит. Только я не пойму, кто-то мне что-то говорит чё че че? Пока что мы паркурим. Пока что, ребят, у нас паркур, и ничего, кроме паркура. А тем временем какой-то голос, да, рассказывает нам о приятности бытия и все дела. Так, в порядке? Вот это в порядке. Наш персонаж просто в шоке. Так, куда нам сейчас дальше прыгать? что то я не понял. Так-так-так, секундочку. Мы подлетим или как? Или мне вот туда просто не задумываюсь? что то у нас пол начинает шататься. Так, прыгаем. Хоп. Хорошо. Пока, ребят, получается. Так, если прыгнуть на бегу, прыжок получится дальше. Ну, это я уже понял. Это, в принципе, такие базовые вещи. У нас пока что, я так понимаю, обучающий режим. Есть такое дело. Только, блин, чуть-чуть я не перепрыгнул. Чуть-чуть было, ребятки, я еще бы и перепрыгнул бы совсем. Так, здесь надо подождать, пока опустится все это дело. Давай-давай-давай. Или поднимется, или опустится, что-то я не пойму. Так, секундочку, куда дальше-то? Куда дальше? Может быть, сюда надо пробежать? Но тут уже некуда дальше бежать. Нам надо, ребят, а вот... Ага. Подождите, мы, похоже, отсюда... Отсюда мы пришли. Да-да-да, отсюда мы пришли, но вот сюда нам надо сейчас идти. Так, давай попробуем прыгнем. Опускайся пониже. Опускайся пониже, странная ты блестящая штуковина! Хорошо. Так, идем дальше, ребят. В обличии таракашки мы достигнем многого. Нам, ребят, надо выяснить, как же мы стали таким тараканом-то. Пока еще, ребятки, просто завеса тайн вокруг меня крутится. Так, голос, ты уже задрал. Давай уже выводи меня из этого странного лабиринта. Хватит уже мне морали читать. Надо уже выходить. Так, осторожнее. Тут как? Мне она понравилась? Ну, вроде того. Таракашка наш нервничает. Нервничает наш таракашка. Блин, паркура, конечно, здесь мама не горюй. Так, здесь мы разобрались. Так, теперь нам, наверное, вот туда надо на краешек. Теперь нам надо вот сюда. Так, и теперь вот туда как-то. Пока все хорошо, пока уже вроде бы получается! Да, чтоб мы не сорвались отсюда, а дошли уже до этого голоса и, и спросили у него, что здесь и к чему. Так, ладно, это легко, это пока что легко. Напоминаю, ребят, что это головоломочка приключенческая с офигенно новым сюжетиком. Пока что, если честно, меня, меня игрушечка нравится, да. Конечно же, не хватает здесь каких-нибудь пушек, да, каких-нибудь миниганчиков, но это же всего лишь навсего, ребят, приключенческая головоломочка. Тихо-тихо, что у меня там говорит голос издалека? Так, а здесь куда? В башню нанимают жуков. Башни нанимают жуков, говорит мой персонаж. Так, сюда нам надо, да? Так, как-то странно здесь все двигается. идем дальше. Блин, какая же большая локация. Зато нас обучают элементам паркура здесь. Так, а вот здесь как? Так, ладно, понял. Пока вроде ничего сложного, ребят. Мы просто бежим, я так понимаю, и преодолеваем препятствия. А голос продолжает нам досаждать. Так, здесь куда? Ага, видно. Пока что я вроде бы не сбился с пути и иду в нужном направлении. Так, так, так, хорошо. Голос, ты уже когда-нибудь уймешься или нет? Мне надоело слушать твой нудный треп. Сделай лучше то, что должен сделать и не тяни время. Ха, я так и знал, говорит наш персонаж. Есть способ все исправить. Нам голос за кадром что-то нам подсказал. И наш жучара очень сильно зашипел. Так, мы, ребят уже, похоже, где-то близко. Нам осталось вот туда вот перепрыгнуть. И мы, похоже, уже были близко. Мы, ребята, идем в какую-то башню. Сейчас, я так понимаю, мы ее уже достигнем, настигнем. Ну все. Эта локация, я так понимаю, у нас завершена. Бинго, замечательно, ребятки. Ну что, играем дальше. Итак, жучара, не расслабляйся. Нам еще много предстоит сделать. Нам нужно узнать, как же мы докатились до такой жизни Выбрались мы из этого странного стеклянного лабиринта И продолжаем наше странствие Так, куда-то мы, ребят, попадаем в какую-то новую локацию И нас ждет очень много всяких приключений Так, что-то в ящике Там кто-то, ребят, похоже, за нами смотрит Вы посмотрите, вы посмотрите Там кто-то шевелится, кто-то высматривает Чего тебе надо, мужик? Иди отсюда Интересные коробочки Это спичечные коробки же, похоже, да? Кто там что высматривает, я не понял Так, здесь что-нибудь есть полезное? Давайте осмотримся Давайте осмотримся на эту местность Я вот здесь сейчас нахожусь Да, я нахожусь в какой-то коробке Куда же мне надо? Мне, наверное, надо выбраться из этого ящика По-любому Но главное, чтобы нас Не раздавил этот человечек, да Который тут осмотрит что-то в коробочке Ладно, движемся дальше Эй, ты, подожди Откуда ты взялся, здоровенный? Он меня не видит, надо залезть повыше. Да, давайте залезем повыше, потому что в коробке нас этот челик не видит. Так, что это тут такое? Давайте вот сюда запрыгнем. оп. И еще немножечко вот по этой балочке. Так, выбегаем наверх. Так, самый ближний путь это вот по этой вот штуковине залезть. Да, все, мы на месте. Так, Йозеф, это ты, посмотри, что со мной стало. Кто-то у нас спит, я смотрю. Так, какой-то челик спит. Ты должен мне помочь. Говорит нам голос, спит мертвым сном Тебе что ли помочь? Нужен его, нужно его как-то разбудить Ой-ой-ой, это у нас вентилятор тут так дует Тут меня, наверное, по-любому сдует, если я буду пробегать мимо вентилятора Да, ребят, начинаются головоломки, пробуем а Наша задача разбудить вот этого парня Давайте посмотрим, как можно это сделать Так, где же наша следующая текущая цель? Мы пока что бегаем вот здесь вот, на этой коробке но нам нужно уже с нее как-то, наверное, уходить. Давайте подойдем к этому типу. Кто это? Я не могу понять. По потом о нем подумаю. Сначала будильник. Да, ребят, нам нужно разбудить а, типа, вот, который спит. Но нужно для этого залезть. А, я бы сейчас, наверное, обмак... А, вот, кстати, там можно лапы обмакнуть. Я мимо прошел. Вот там, кстати, можно обмакнуть свои лапы. А, клейкой клей, клейкой жидкостью. И после этого мы сможем карабкаться по стенам. Так, раз... Хорошо, так обмакнули Что-то после того, как я обмакиваю свои лапы У меня появляются вот эти вот странные э, Штуковины, видимо это То количество клея, которое я нанес Себе на ноги, ладно, попробуем Так, вот здесь вот можно в принципе подняться По вертикальной поверхности Опа, залезли Хорошо, пока что вроде Держимся, так, до будильника Мне надо дойти, вот он, ребят, будильник Как же его включить-то, я даже не знаю Так, секундочку, нам надо Что-то, наверное, внутри дернуть это что такое? Это что за странные вещи? Их можно как-то поднимать? Так, а другой, если ногой, другой команды? Нет, ребят, не знаю. Это какие-то таблетки, что ли, снотворные или что это такое? Так, будильник. Здоровый будильник. Надо залезть, наверное, внутрь, чтобы что-то сделать с ним. Попробуем этим сейчас займемся. Так, давай, родной, ты сможешь же в этот будильник залезть? Я знаю. Да, ребят, заходим в будильник. И здесь определенно надо что-то а, включить. Но как? Ого-го, меня сдуло только что. Как выключить этот чертов вентилятор? Да, ребят, не получается. Надо сначала вентилятор выключить, который здесь очень сильно дует. Давайте попробуем. Вентилятор, перегрыз тебе провод, что ли, или что? Но если я перегрызу провод, меня само долбанет током. Надо бы как-то, наверное, добраться до розетки. Или куда он вообще включается? О, я вижу кнопочку. Но эту кнопочку сдвинуть не так-то просто, наверное, будет. Раз, теперь э, к будильнику. Так, интересно, долго будет так кнопочка находиться? Неужели я своим весом к тараканям смог ее надавить? Я просто в шоке, да это нереально. Ну ладно, это же всего лишь навсего игра, черт возьми. А я уникальный супер таракан. Так, клейка и жидкость у меня вроде пока что на лапах есть, я вижу. Давайте попробуем еще разок в будильник зайдем. Сейчас будем, ребят, будить типа, который крепко спит. Так, как же, ребята, его разбудить? Давайте попробуем покарабкаемся по поверхности. Так, что-то все как-то кверх ногами стало. Так, есть, мы уже ближе. А, здесь такой же генератор. Я уже видел где-то эту штуковину. Давайте попробуем как следует. Сейчас этот генератор мы крутнем. Поехали. Так, заработало, черт возьми. Этот тип у нас напрягся, пора вставать. Пора вставать и что? Как привлечь внимание? Что такое у нас тут происходит? Может мне залезть на буфет? На какой буфет? Ты имеешь в виду, который за ним стоит этот буфет? Давайте посмотрим, что у нас здесь происходит. Так, мне предлагают залезть вот туда, вот повыше. Давайте попробуем это сделать, так, ну что ж, поехали дальше, пока эти типы болтают, я, значит, тут тихонечко пройду мимо них Да, ребятки, эти штучки, вот эти вот, вот эти вот кругляшочки, капельки, это у нас количество клейкой жидкости на наших лапах Как только они закончатся, мы клеиться больше ни к чему не сможем Так, сможем ли мы допрыгнуть до этой штуковины, я не знаю, так, что-то как-то далековато, мне кажется, находится это все Так, а если пониже, а по человеку, если перепрыгнуть? Так, получится? Нет, у меня на человека забронут. Не знаю, давайте, ребят, попробуем. Здесь, мне кажется, далековато, нет? Так, раз! Не, нормально. Самый раз для меня размерчик. Так, нажмите таб, чтобы прочесть. Что-то мы, ребят, на какую-то книжечку зашли. Думаю, это личные записи Йозефа. Очень много здесь всего написано. 12 марта, встречи с Грегором в старом Руде. Мы, мы работали над, над идеей совместной компании. Я предложил назвать Йозеф, Грегор и сыновья. Плюсы внушают уверенность, минусы. У нас нет сыновей. Грегор был очень воодушевлен, как, как обычно. Чем больше он пил, тем амбициоз, амбициоз, амбициозней становились его планы. Я остановил его, когда он начал говорить о захвате Транссибирской магистрали Завидую тому, кто безоб... беззаботно Даже порой опрометчиво Он относился к жизни Я-то приземленный, а в сравнении с Грегором Я не летаю, а ползаю Надо быть поживее Так, ну что ж, это мы прочитали Это определенно пойдет нам на пользу Движемся дальше Ой-ой-ой, куда это я упал? Секундочку, так, не надо здесь клеиться Здесь, в принципе, и так Все хорошо работает, так, ладно, идем дальше Ой, опасно здесь, здесь, ребят, очень опасно Нужно быть осторожным, потому что мой таракашка Может разбиться Так, как здесь, здесь у нас по книжкам наверное... Ой, как высоко-то, ё-моё Ладно, я думаю, что мой вес Не позволит мне умереть быстренько Так, идем сюда, нам необходимо залазить Повыше Проникаем в эту щель Ой, как здесь много хлама всякого, черт возьми, нужно подняться повыше. Сейчас, ребят, поднимемся без проблем, поднимемся и постараемся привлечь внимание этих типов. Да, сколько же здесь всякого хлама, Ни хрена себе сигареты. Вот это да, они что, землей что ли напичканные, как будто бы земля в них, смотрите. Так, тоже, ребят, сигареты, пачка сигарет. Так, куда, ребят, мне надо повыше подняться, что-то я не понял. Давайте поднимемся хотя бы здесь, что ли. О, еще одна листовочка, давайте прочитаем, что здесь написано. Нужно добраться до шкафа. Наша основная цель. Нажмите, чтобы прочесть 10 вещей, из которых Грегор и Йозеф будут настраивать, настаивать при переговорах с начальством. И повышение до старшего служащего. Г. 16 выходных в год. И стол побольше на 20 сантиметров. Г. 2 выходная суббота в месяце. И оплата поездки на горячие источники. И Г. Оплата ремонта обуви. Ну что ж, понято, принято. Давайте попробуем вскарабкаться уже по этому ящику. Куда же это все дело нас приведет? Раз. Я уже очень близко. Где-то, ребята, нужно еще повыше найти себе, значит, участочек, куда бы можно было нам пролезть. Так, давайте попробуем вот по этому вот ящику сейчас вскарабкаться еще выше. Или же по руке. А по руке можно по твоей вскарабкаться, нет, а потом перепрыгнуть? но я, наверное, не допрыгну, потому что это будет очень далеко. Так, прокрадемся здесь. И здесь, наверное, уже по этому столбу. Если все нормально, конечно. Давайте попробуем. Получится, нет, по столбу? Нет, что-то по столбу, мне кажется, не получится. Так, давайте попробуем пробежим подальше. Ой-ой-ой-ой-ой, да что ж такое-то с тобой, таракашка? Таракан, таракан, таракашечка. Жидконогая козявочка, букашечка, давай уже перебирай бодрее своими ножками, чтобы нам добраться куда нужно. Так, секундочку. Какие-то стрёмные здесь места, но через эти стрёмные места... Мне наверняка получится добраться туда, куда я хотел. Или мы отсюда пришли, подождите. Это же тот же самый ящик, в котором я, по ходу действий был. Или же нет. Или же не был. Там что у нас такое внизу? Там что у нас такое странное внизу? Так, нигде здесь нет никакой клейкой штуковины. Кажется, тут проход, надо проверить. Так, и где-то нашел проход. Что-то я не вижу. Ага, вот там проход. Давай попробуем. Так, так, так. Так, так, так. Отлично. Какой-то проход наш тараканоч нашел. Давайте будем э, следовать его советам и попробуем пробраться. Так, ох, кажется, я вижу жука. Но ты же тоже жук, не надо бояться. Может, это единственный шанс. Так, я не понял, здорово. Сы, приятель. Ты случаем в башню не собираешься? Ну, как бы я туда иду, да? Иду, иду. О, говорящий жук. <mieux> дальше, дальше. А чего в этом странного? Ничего, наверное Ты собираешься в башню? Да, знаешь, как туда попасть? Разговор Жуки разговаривают, ребят. Внимание Я как раз туда и шел Но дальше не смогу, я умираю с голоду Мне очень жаль Мне нечего тебе пока что предложить Помоги мне, пожалуйста Я бы с радостью, но мне самому нечего есть У меня есть яблоко Тогда почему ты -то его не съешь? Интересный тип а Путь к яблоку затоплен. И чем же я могу помочь? Тебе надо закрыть кран. Он за книгой на шкафу, тогда я смогу пройти. А почему ты сам не хочешь его закрыть? Я слишком голоден, чтобы даже лапкой шевельнуть. Помоги мне, и ты, и ты поможешь себе. Это как так? А вода также преграждает путь к башне. А, тебе надо закрыть кран. Он в углублении под шкафом за улицом. Так, ладно. В углублении за шкафом. Принято. Как же мне это сделать? Углубление за шкафом. Это мне надо вот туда вот сейчас проникнуть, я так понимаю, да? Ой-ой-ой, какая же здесь грязная вода. Ой-ой-ой, как же здесь воняет. Так, давайте проберемся уже. Давайте думать, как бы здесь сделать дела. Так, мы находимся с этой стороны. Нам необходимо перебраться на ту сторону. Вообще, проще пареной репы. Давайте будем перепрыгивать. Вот оно, ребят, яблочко. Ага, это яблочко, наша еда. Оно пока что плавает. Что это за место, что возьми, говорит наш таракан. Сложно поверить. Так, о, наконец-то липкая жидкость великолепно. Опять эта липкая дрянь. Эта липкая дрянь нам пригодится, чтобы вскарабкаться наверх, я так понимаю. Да, поплыли, поехали. Так, где же можно здесь перекрыть этот кран? Это что у нас идет труба от этого крана? Я так понимаю, так, ладно, идем дальше. Головоломочка продолжается. Туда вниз пока не надо нам прыгать. прыгать. Так, вот как-то вот по боковине, наверное, надо проползти. Да, я понял. Нужно, ребят, по боковине ползти с помощью наших клейких лап. А потом уже вот на это бревно. Так, вроде бы получается. Так, идем дальше. Идем, обходим дальше. Дальше. Мы, я чувствую, уже где-то близко к выполнению этой мини-задачки. Да, мы, друзья, мы пробрались ровно туда, куда я смотрел с той стороны, ребят. Я был, да? Мы сейчас находимся в шкафу, а, ползаем где-то в стенах. А, в роли, ребят, жука-таракана мы проходим игрушечку под названием метаморфозис. Да, нас каким-то образом превратили в жука. И вот мы пытаемся разобраться, как же это, черт возьми, произошло. Ой-ой-ой, 500 миллилитров. Это что такое за банка? Это банка с какой-то краской, походу. А это что такое? Ни хрена себе расчесочка. Ни хрена себе, как раз для моих больших усов Идеально подойдет Так, прокрались мы дальше Это что за шарик такой интересный? А, это не просто шарик, это у нас лицо Какой-то женщины Так, смотрим дальше Где же у нас кран-то, я не пойму Так, давайте еще раз обмакнем лапы в этой вязкой жидкости Назад к ящику Куда назад к ящику? Ха, музыкальная шкатулка Йозефа Вижу, да Куда назад к ящику? Так, странно, что он так и не выкинул ее Так, давайте проберемся К музыкальной шкатулке может, я смогу ее включить? Давайте посмотрим, ребятки. Если я ее включу, возможно, этот ящик и откроет мне кто-нибудь. Так, что-то я не понял. Я же вроде бы пытался цепкими лапами своими зацепиться. Не получается! Как так-то, а? К этой штуке мы не можем цепкими лапами своими прицепиться. Так, ну что ж, ладно. Надо, значит, думать... А, а если по потолку? Мы же ведь можем по потолку проползти. Мы же чертовы тараканы. Так, давайте попробуем по потолку. Так, цепляемся. Нет, не получается здесь к потолку прице прицепиться у меня, к сожалению, может быть, вот здесь тогда получится? Секундочку. Вот он, ребятки, вот он проход, вот она зацепка, но туда нельзя, я не совсем такой маленький оказываюсь. Так, давайте попробуем на стенку, паркур. Продолжаем, ребят, паркурить, цепляемся на стенку, и мне необходимо сейчас проникнуть вот в ту вот коробочку. Так, я, интересно, правильно иду, нет? Мне кажется, что я немножко ошибся. Так, сейчас, ребят, будем кверх ногами смотреть на все происходящее. Ох ты, блин, а! Я не могу ее включить. Так, не понял. Мне, ребят, всего лишь нужно было доползти вот туда, по этой балочке, да, и тогда бы я смог в нее проник проникнуть. Но, похоже, это не вариант. Надо бы, наверное, попробовать вот с этой стороны пройти, и по вот этой балке а, точно получится пропрыгнуть. Так, давайте еще, ребятки, разочек обмакнем свои лапы в этой вязкой жидкости, и постараемся добраться до музыкальной шкатулки с другой стороны. Так, секундочку, здесь у нас как можно пройти... Вроде бы, вроде бы, пока что есть возможность Так, цепляемся, цепляемся лапами Цепляемся, так, зацепились И лезем дальше Да, Надо, надо смотреться, как туда все-таки можно добраться Так, по книжечкам Возможно, получится это сделать Так, вот, кстати, к этим бутылкам Почему-то совсем нет никакой возможности Прицепиться Ох ты, мы уже почти на месте Так, осталось только понять, как вот, вот К этой балке мне подключиться Еще разочек и мы уже можем, наверное, да? Мы можем или нет? Все же, я уже вроде бы прицепился я, но не могу, ребятки. Почему-то я не могу к этой балке никак а, прицепиться. Видимо, мы по потолку все-таки не, не, не в силах ползать вообще никак. А как тогда? Как-то же есть а, способ, наверное, перебраться-то, я не знаю. Допрыгнуть, может быть, как-то можно, я не знаю. Так, давайте еще раз попробуем. Все-таки вот сюда сначала, да, залазим. А если по боковой части? Да, ребят, по боковой части мы вполне можем это сделать. Если по... Совсем по, по другой части мы не можем, то по боковой части мы вполне это можем сделать. Мы уже практически находимся сейчас тихонечко над этой шкатулочкой. Я надеюсь, хватит мне длины этой балки, чтобы упасть в нее. Так... Опа, хорошо, друзья, отлично, сработано, и мы попадаем внутрь этой шкатулки. Так, ну что, здесь надо запустить? Где-то, наверное, такой же генератор есть, а вот этот, скорее всего, вал, и есть тот самый генератор. Да, ну что ж, давайте попробуем крутанем его. Так, цепляемся, и пошли вперед, погнали. Так, так, так, работа пошла, шкатулочка зазвенела, и... Йозеф, Йозеф, черт возьми, он меня не слышит, но может увидеть, если я залезу повыше... Так, так, так, так, так. Куда повыше-то? Куда же повыше-то? Ага, вот туда нам надо. Быстро, быстро, быстро. Не тратим время зря, а то иначе закроют нашу шкатулочку. И тогда придет конец. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Ты что в носу ковыряешь? Чувак, это плохой тон. Здравствуйте, товарищи. Ой-ой-ой, как вас здесь много. Еще и полицейский. Что происходит? Что за развязка здесь такая? Надеюсь, меня эти дядь дядьки не прихлопнут просто так, как таракана. Черт возьми, куда бы повыше залезть Давайте попробуем еще выше залезем Так, эти, эти ребята разговаривают Эти ребята у нас ведут серьезный разговор Я подбегаю поближе Что происходит, ребятки? Что же у нас здесь происходит такое? Я не пойму Что здесь у нас такое происходит, ребят? Непонятно пока что Так, так, так, наш Йозеф отходит Куда-то подальше, куда-то прячется или что-то он в этом роде делает. Что-то ищет он под кроватью. Ну и бардак у тебя здесь, Йозеф, блин. Что-то между этими дядьками происходит. Какая-то беседа важная. А мы являемся свидетелем беседы. Что-то это Толстый рассказывает. Что-то прям очень важное. Какой-то, видимо, богач этот дядька, да? Какой-то, видимо, владелец какой-то компании рассказывает, как надо делать дела или что-то в этом роде. Ну и... Меня странно очень что не замечают. Так. Продолжают общаться наши товарищи. Какие-то важные вопросы решают. А этот тип, похоже, меня заметил. Ха-ха. Типок. Так если ты меня заметил, может быть, сделаешь что-нибудь? Какое же у него лицо интересное. Ужас просто. Они все озадачены. Явно озадачены решением какого-то общего вопроса. Внимательно просто, ребят, слушаем пока что. Пока что просто внимательно слушаем. Так, можно здесь прицепиться? Можно, можно. Можно еще выше залезть. Пока они болтают, мы, наверное, проползем повыше. И посмотрим. Скорее всего, нам... Можно залезть еще дальше. Да, давайте, ребятки, пройдем. Это что за фотография? Я возле нее, кстати, нахожусь. Давайте посмотрим. Что это за фотография такая огромная? Давайте на нее залезем. Йозеф, дьявольский ты... Что-то я уронил. Что-то я уронил, друзья. Залез на фотографию, она упала. Ха! И никто не заметил. Ну, вы вообще внимательные товарищи. Так, едем дальше. Так, здесь мы посмотрели. Вот туда нам надо еще. Вот тут еще одна зацепочка есть, я вижу. Давайте посмотрим, что это здесь такое у нас? Это что такое? Что это за зацепочка такая? Так, так, так. Куда это мы попали? Я попал. Я опять, ребятки, обмакнул свои лапы в какой-то непонятной жидкости. Да, но она также, ребят, сгодится за клейку жидкость, которая поможет нам карабкаться. Так, ладно. Так, отлично Идем дальше, мне нужно вот туда повыше зайти Пускай ребятки общаются, а мы пока пойдем повыше Посмотрим, что у нас там дальше По крайней мере, по книжкам мы можем легко прыгать Никаких препятствий в этом плане нет ну что ж, друзья, продолжаем играть в игрушечку под названием Метаморфозис. Играем вот за такого вот а, жука. Напоминаю, что релиз игрушечки состоится 12 августа, поэтому есть у вас, ребятки, сейчас уникальный шанс посмотреть на нее и сделать для себя выводы, надо в нее играть вам или же а, нет. Если честно, в своем жанре игрушечка мне... Uh, нравится, как приключенческая головоломочка Достаточно красочно все сделано Достаточно эпичные здесь локации Как видите, мы сейчас находимся вот в такой вот комнате И немножко изучаем ее, да? Здесь нужно, ребят, как-то пробраться Ой, бутылки, бутылки, бутылки Как же, ребят, мимо бутылок-то этих пройти? Как же здесь пройти-то? Я не понял Давайте посмотрим, туда ли мы идем А да, ребят, мы все правильно идем Нам надо сейчас каким-то чудом пробраться вот туда повыше или это сделать по кустам, вот по тому вот кусточку Или же как-то здесь, я не знаю, бежать мимо бутылок Так, ну вроде бы пока что получается Так, а вот туда если? Да, отлично Пропрыгиваем здесь, пропрыгиваем там Еще ближе мы стали Или, или же мы ниже, ребят, спустились Ну как так-то, а? Попробуем еще разочек Так, вот сюда же можно забраться? По-любому можно Можно и даже нужно так, пролазим здесь. Выходим сюда. Так, а вот здесь точно нам не получится пробраться, потому что мы не можем по, а, по, -по, -по, -по, -по потолкам ползать. Так, как же здесь-то пробраться? Там вот есть бутылки, там, кстати, есть еще и графин. Может быть, по графину надо было ползти? Или подождите, надо вернуться назад. Там, по-моему, был ход. Сейчас попробуем. Назад, если пройти, тут вроде бы был какой-то типа ход. Вот по этой штуковине, да, друзья, вот. Вот же штуковина. Раз! Раз! Прицепились лапами и поползли, поползли, поползли вверх. Да, вот по этой штуке можно вполне нормально проползти. Сейчас залезем наверх. Так, отлично. Ему удалось отпустить лампу. Так, сейчас мы, ребятки, здесь кое-что сделаем. Вот эту штуковину тоже можно крутнуть как следует. И сейчас что-то произойдет. Поехали, давайте посмотрим, что произойдет сейчас. Крутим, крутим, крутим. Работа пошла. Работа пошла. Так, тихо, что это Я сделал? Обратно. Что это я сейчас делаю, не пойму. Но мы можем покрутить. Я что-то регулирую, похоже, да? Что-то я отрегулировал, но не в ту сторону. Или в ту. Секундочку. Так, секундочку. А если обратно повернуть? Давайте попробуем. Так. Разворачиваем в другую сторону. Движется, движется. Вроде движется, но не совсем, ребятки, далеко это все, все дело у нас движется. Так, давайте попробуем залезть на эту лампу. И посмотреть отсюда. Так, здравствуйте, товарищи. Ой-ой-ой-ой, что-то перевесило, по-моему, да? Перевесило. А, все, я понял. Мы перевесили, прыгаем, нет! Не смогли. Я понял, как это, как это работает. Надо попробовать, ребята, еще разочек сейчас. А, мы же перебрались уже на следующую сторону. Нет, нифига, себе, мы, нифигашечки мы не перебрались, ребят, на другую сторону. Падаем вниз и ползем обратно. Так, пока что у нас липкие лапы. Мы можем, ребятки, ими пользоваться. Не забываем. Так, ползем наверх. Порзем мы наверх, вот сюда, вот, да, и давайте попробуем. Сейчас сначала надо перевесить, а потом быстро бежать обратно. Прям быстро, быстро, быстро. Сначала это все дело вот так вот перевешиваем, да. А у нас, значит, следующий конец встает вверх. Так, секундочку, как бы, ребят максимально быстро-то это сделать? Нам нужно перебежать так, чтобы мы смогли оттолкнуться, прыгнуть и успеть, и успеть, как говорится, куда надо. Все, погнали, попробуем, ребятки, быстро, быстро, быстро, быстро, на кончик, на самый, цепляемся и... Куда-то вроде мы попали. Но это куда-то, ребят, нас не устраивает. Надо бы нам как-то поживее, наверное, все это сделать, все это провернуть. Так, а для этого, наверное, придется сейчас лапа намочить. Ну что ж, ребят, вот такая вот игрушечка под названием Метаморфозис. Да, у нас в эфире сейчас была. Братишка Скретч у немножко поиграл, сделал для себя определенные а, выводы. Я ставлю этой игрушечке 6 из 10 возможных баллов за ее уникальность. Если честно, ребятки, краткая рецензия. Мне игрушечка вполне зашла, вполне понравилась. Она идеально подойдет для тех, кто обожает приключенческие головоломочки. Этого, ребят, добра здесь а, на балом. Ну а что, зритель, ты думаешь по поводу этой игрушечки? Напиши, пожалуйста, свое мнение вон там вот внизу в комментариях а братишка Скрэч обязательно прочитает и сделает свои выводы и тебе непременно ответит. Ну и давайте наберем на это видео как минимум хотя бы 500 просмотров и 50 лайков для того, чтобы братишка Скрэч продолжал играть в эту увлекательную приключенческую головоломочку под названием Метаморфозис играть только в самые крутые топовые игры Всем приятного геймплея! Ну а если ты досмотрел до конца и правильно написал вопрос, предложение и слов что я размещал в этом видео то поздравляю тебя и возможно в следующем